Всем привет! Меня зовут Сергей. Сегодня покажу <coughs> часовую стратегию по бинарным опционам. Для рынка Форекс она не подходит, но для бинарных опционов практически идеально. Здесь используется, <coughs> во-первых, канал вторых, уровней поддержек и сопротивлений дополнительный индикатор внизу но основную роль здесь конечно играет стрелки кто бы что ни говорил стрелочные индикаторы да но тем не менее работает он изумительно правда здесь есть один огрех сейчас покажу как вы видите, во-первых, стрелки появляются по закрытию свечи. То есть свеча закрылась, до вот, вот, допустим, сейчас закрылась, тут же появляется стрелка э, вверх или вниз. То есть там, где она целесообразна, конечно, по алгоритму расчета самой стрелки. Индикаторы были написаны, писались долго, э, нудно и, скажем так, э, кропотливо. В том числе и с большими финансовыми затратами а, но результат в принципе видите сами а, это не история это живой график я работал сегодня на нем а, то есть и до сих пор работаю сейчас время 10.33 по чикаго а, единственно вот стрелки Везде для всегда все правильно показывает. Вот вы видите чистую картину, чистую картину, то есть э, если бы стрелка была, ну как, перерисовывается, да, есть такое понятие, э, то она была бы в середине, там, как-то по-другому направлена и так далее. Э, здесь есть один нюанс, э, за сегодня, вот тут я не вижу, пропала стрелка, почему пропала, вопрос. Uh, вот здесь вот была uh, была стрелка вниз, но свечка на самом деле белая. То есть, если мы раскроем ее детали, мы увидим, что она белая. Ну, то есть uh, восходящая. То есть здесь был ошибочный тренд, трейд. Uh, я, я входил на этой свечке. Вот. Почему? Кстати, этот, этот мастер-канал, это так и называется индикатор но вообще канальных индикаторов полным полно поэтому мне просто я люблю зеленый цвет и он по умолчанию зеленый то есть мне чтобы ничего не перенастраивать и так далее я из вы видите здесь объемы у свечей да я использую тоже эту стратегию но в целом я торгую только по стрелкам то есть, потому что таких, таких вот циферок вы часто не увидите, их зачастую нет. То есть 1, 2, 1, 2 цифры в день, 3 может быть. Меня это не устраивает. Мне нужно более четкие более частые входы. Вот. Итак. У меня работает, кстати, компьютер, не выключаясь а, с понедельника по пятницу, поэтому сейчас я включу а, прокрутку. Будет видно. Вот смотрите, давайте посчитаем просто элементарно а, с понедельника. Так, понедельник-то у нас было... Тринадцатое, по-моему, число. Так, вру. 13 тринадцатое. Да, 13 число. Сейчас секунду на паузу поставлю. Тринадцатое число. 13 число 4 утра это опять по Москве то есть здесь время плюс 1 в Москве время терминала ну вот смотрите раз просто посчитаем прибыльные сделки раз два три четыре пять шесть семь восемь так, вот это время не берем. Нет, это, это берем время. Подождите, что-то я... Секунду. Так, раз, два, три, четыре, пять. День закрылся. Пять. Дальше шесть, семь, восемь. Ну, понятно, по системе 9, но ее не считаем. 8, 9, день закрылся, 10, 11, 12, 13, день закрылся, 14, 15, 16, 17, так, стоп. тут 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Я смотрю по времени еще внизу. Мы прошли всего лишь 13, 14, 15, 16. У нас 20 гарантированных сделок. То есть сделок довольно много по часовым таймфреймам. Если смотреть по объемам, то здесь сделок не так много вообще, по-моему, всего две или три две сделки за неделю. Но это крайне тяжелый показатель. Вот. Плюс ко всему прочему, есть внизу а, индикатор, который дополнительно к этим стрелкам работает а, как а, доп-звено. А, по нему работать очень просто. А, вот у нас пришел за линию индикатор, нижнюю линию. А, нам Мы ждем обязательно белые, белую свечку, при нисходящем движении ждем белую свечку, она возникла, мы покупаем. Если у нас сделка не сработала, то здесь вот мы видим явно убыточная сделка, да? мы применяем одно колено Мартингела. Если это колено Мартингейла не справилось, допустим, здесь тоже убыток, мы применяем второе колено Мартингела. Если второе колено Мартингела не справилось, мы применяем третье колено. То есть всего у нас суммарно 4 ставки. Это максимум. Как правило, отрабатывается уже второе колено Мартингейла, но бывают ситуации, когда нужно еще и третье. При этом обязательно, чтобы индикатор был именно за границей. То есть, вот как вот здесь, вот так вот близко, такой вариант не пойдет. Но здесь можно показать применение колен. Смотрите, вот, допустим, шел восходящий тренд. Да? Возникла черная свеча, то есть у нас вот, индикатор нижний, допустим, перешел в зону, да, зашел за крайнюю зону, мы ждем черную свечку, она возникает, мы продаем, не получилось, мы продаем, не получилось, мы продаем, вот 4 ставки, они отработались. Да, это 4 часа суммарно, но э, поверьте, это более-менее гарантированные сделки, скажем так, даже более гарантированно, чем менее гарантированно как вот здесь вот, например вот индикатор нижний подвальный индикатор да, уже давно внизу находится а, мы ждем белую свечку вот она возникла в принципе свечка достаточного размера чтобы входить дальше мы входим по направлению убыток входим по направлению убыток входим по направлению прибыль то есть забрали весь убыток здесь и получили прибыль хорошая стратегия да? она долгое по времени но стабильное а, при этом вот эти стрелки, они не звуковые, то есть э, нужно визуально наблюдать э, экран. Мне, мне удобно, потому что я торгую всего три э, пары, э, таким образом, то есть по часам. Э, мне очень удобно. Э, при этом у меня есть э, стратегия на 5 минут вот, э, и есть на минутку. На 5 минут мне, конечно, более нравится, но и на минутке тоже отлично. Почему я не люблю минутки? Потому что слишком коротечное движение, и, к сожалению, минутки не поддаются, в принципе, анализу. Да, есть куча всяких стратегий и на бинарных опционах. Я их в большую часть все перепробовал, какие-то платные, какие-то бесплатные, но у них огромное, ребята, количество. Можете просто поверить. Я сам иногда удивляюсь, сколько у меня терпения хватило на это, все проверить на живых деньгах, где-то потерять, где-то заработать, где-то опять потерять. Но из всех стратегий я пользуюсь только вот этой часовой стратегией. У меня есть также пятиминутная стратегия и есть минутная стратегия. Это стратегии, которые доказали временем свою результативность. Uh, какая результативность? Ну вот по этому индикатору uh, могу сказать, что по любой системе результативность сто процентов. Uh, вы скажете, так не бывает. Так на самом деле не бывает. Uh, То есть, например, <coughs> как вот в этом примере, uh, здесь, допустим, была убыточная сделка. Но она не допустим, она была здесь убыточная. То есть стрелка была вниз, а бар был белый на самом деле то есть убыточная, да? я не этот убыток, скажем так, не теряю. на следующей сделке я вхожу с удвоенной ставкой, два с половиной раза. то есть я покрыл и текущую, и текущую ставку, я еще плюс заработал. Вот. то есть грубо говоря, если здесь я входил 100 долларов, сюда я вошел уже 250 долларов. по хорошему нужно увеличивать в три раза, то есть входить сразу там, на 300 или, там, допустим, если вы одним долларом заходите здесь, то тут уже у вас 3 доллара. А, потому что вам нужно заработать. Если вы только 250 положите, платформа вам даст это сделать, да? Это один вариант. Там буквально чуть-чуть вы заработаете. А увеличивая в 3 раза, вы, конечно, полноценно получите прибыль. Вот. А, Как-то так. Я больше за, вписать, то есть в видео удлинять не буду. А система на самом деле работает стабильно. А, и кому интересно, подписывайтесь. А мои контакты есть в, в, в подписи к видео внизу. А все, увидите, обращайтесь, я расскажу, как получить, что нужно сделать и так далее. Да, это все платно. То есть бесплатно, вот здесь, бесплатно здесь вот канальный индикатор. Uh, я даю, все остальное тоже все платное. Uh, система частично, если я вот это все уберу, то есть уберу все линии, uh, канал так далее, то у меня будет абсолютно чистый график, мне этого будет достаточно. Uh, и нижний индикатор обязательно, нижние индикаторы стрелки мне будет просто достаточно для того, чтобы работать. Uh, этими индикаторами я в принципе, ну, скажем так, не пользуюсь так когда есть желание или есть конкретная ситуация как вот здесь вот например а, стрелки не было но я понимал что здесь будет точка разворота вот. ну как-то так да а... надеюсь я все и полностью объяснил а... так как все контакты будут под видео можете спокойно <coughs> обращаться я не всегда есть в скайпе. Если пишите на почту, то пишите в теме письма, сразу указывайте тему письма, что хочу систему. Вот. Ну и, соответственно, ваш вопрос внутри. Все. Ребят, я заканчиваю видео. И так уже 15 минут. Говорил слишком много. Своим нудным голосом. Поэтому как бы, всем спасибо за внимание, всем пока. Надеюсь, кому-нибудь она пригодится и будет приносить хорошую положительную прибыль.